Всем привет! У нас поступили новые светильники потолочные. Серия Simple Mat. На данный момент они доступны в мощностях 60 и 80 ватт. И сегодня мы проведем распаковку 60 ватных светильников. Итак, сам светильник. Он идет в таком вот коробе. Соответственно, у вас не выпадет рассеиватель. Он плотно закреплен. Также в комплект поставки входит в пульт. И все необходимое для монтажа, в том числе инструкция. Корпус светильника выкрашен белой матовой краской. С задней стороны светильника у нас имеется мягкий кант, который будет защищать ваш потолок от повреждений. И также удобно выведены провода, то есть вам ничего не нужно дополнительно прикреплять. И сейчас мы с вами посмотрим, как она выглядит в включенном виде. Разные цветовые температуры, холодная, нейтраль и теплый. Также можно выставить таймер выключения. Через полчаса светильник автоматически отключается. Диаметр светильника составляет 40 см, он доступен в белом матовом и в черном матовом цветах. Светильники подойдут для освещения комнаты до 15 квадратных метров также в нашей линии есть светильник 80 ватт он уже подойдет для помещений больше квадратуры до 20 квадратных метров друзья продолжение серии simple mat также у нас в линейке 10 ваттные 20 ваттные и 28 ваттные светильники накладные цветовая температура 4000 кельминов сейчас мы с вами проведем распаковку и посмотрим как они выглядят в включенном виде светильник 20 ваттный Черный матовый цвет. В комплекте поставки у нас идет монтажный комплект, инструкция и сам светильник. Задняя крышка светильника может быть закручена глубоко вовнутрь. Это для того, чтобы можно было сюда уместить термокольцо. Для натяжных потолков это очень актуально. Простой легкий монтаж. Вы откручиваете заднюю металлическую планку. С помощью винтов, которые поставляются в комплекте, вы ее прикручиваете к потолку. И уже сверху накручивается сам светильник. Сейчас мы с вами его подключим. Мы подключили светильник, 20 ватт, металлический корпус, ровное распределение света, 4000 кельвинов. Так серия Simple Mat выглядит целиком. Вы можете объединять разные мощности, диаметры и создавать световые картины. С помощью серии Simple Mat вы сможете оформить свой интерьер в едином стиле.